Подскажите, что это за сооружение, как называется. Пишите в комментариях. Вот а там внутри дворик. Если видно. Плохо видно здесь, конечно. Внутри вот из дерева сделано, вероятно, из чинар. Такой вот. Крыша. А он... Здесь неухоженная территория, какой-то курган. Непонятно, что здесь. В общем, кто знает, подскажите название. Напишите в комментарии. Она такое, длинное.